У нас есть квашеная капуста. И мы сейчас проверим ее на нашем собственном ОВП-метре. Мира! Смотрите, ест. Реально ест квашеную капусту. Зачем покупать этот прибор за тысячу гривен, когда можно взять просто уличного кота и проверить на нем натуральность, Продукта скажите, пожалуйста, в квашеной капусте была завышена кислотность. Как вы считаете, это щелочной продукт? Личный код залог здорового питания в вашей семье.